Всем привет! В HTML Академии, как вы могли знать, появился раздел макеты для тренировок, здесь есть макеты для верстки HTML и макеты для верстки JavaScript для кода. Я решил купить себе макет для верстки среднего уровня, попрактиковаться, так как на моей работе я практически не верстаю. Я в основном пишу JavaScript и освежить знания, просто поддерживать их в актуальном состоянии. Вот Купил я такой макет. Стоит он половиной тысячи. Сложность средняя. Почему я вообще делаю обзор? К сожалению, сама HTML-академия ну, почему-то не дослужилось сделать ну, нормальный обзор на их проекты. Здесь, ну, минимум информации. Нет ни видео, ни того, что это за макет детального описания. Макета нету. И, в общем, вот что входит в этот кейс. Подробное задание. Верска для программирования. Автоматические тесты. Забегая вперед, я не нашел автоматических тестов нигде. Их просто нету. «Эталонная реализация», в кавычках «эталонная». Сейчас постараюсь сделать большой обзор на эту реализацию и ссылки на полезные материалы. После того, как вы купили проект, он у вас появляется в личном кабинете. И вот его краткое описание. Макет в формате фильма я его уже скачал инструкция по повёрстки и полезные ссылки давайте сначала открою полезные ссылки они из себя ничего интересного не представляют это просто куча куча ссылок часть из них на английском языке в принципе ничего нового если вы прошли уже все интерактивные курсы то это уже должны все знать Ценность в этом сомнительная. Но все же удобно, что все собрано в одном месте. Свежие знания можно. В целом они не лишние. И инструкция поверстки. Честно говоря, я ожидал большего. Первый этап подготовка. Это все ясно. Разметка логично, что ты делаешь первым образом разметка, базовая стилизация это все очень обычно понятное дело, мы не будем писать CSS, а потом добавлять изображение, а потом делать еще, еще что-то грубо говоря, здесь описан просто порядок верстки это все вот это вот все Эталонные рекомендации. Далее я открою макет фильме, покажу, что там интересного. Вот так вот выглядит макет Figma. Макеты вашей академии всегда были довольно хорошего качества. Это почти идеальный макет, и в жизни вряд ли вы увидите от а дизайнера такого качества макетов. В большинстве случаев. Далее давайте это запущу в браузере. И вот так выглядит финальная версия. Это не я верстал, это то, что было в архиве. Здесь нет ни строчки GS. Все работает просто на HTML-CSS. В целом, качество верстки мне понравилось, особых нареканий у меня оно не вызвало. В силу того, насколько я могу это судить, я здесь мог придраться лишь к некоторым элементам, которые не прошли проверку на переполнение. Вот, ну, кстати, здесь ошибки со шрифтами. Шрифты почему-то очень странные, называются Ubuntu, но не в этом суть. А больше всего нареканий меня вызвал вот этот вот блок. Довольно странно здесь верстка сделана. Во-первых, это список сли. Это еще ладно, но расположение элементов здесь очень спорное. И если, например, в одном из элементов... Попробуем добавить чуть больше текста, то все поедет. Возможно тут нужно было сделать либо overflow scroll, либо хотя бы две колонки, чтобы эти колонки не зависли от вот этих, грубо говоря. Вот пожалуй, самое такое спорное решение. Здесь при хорошо работало. И в плане CSS тут местами не соблюдается стайл гайд самой же Академии. Вот, например, порядок именования свой. Сначала идет позиционирование, потом блочная модель. Но здесь оно разбросано. Это, конечно, мелочи, можно придираться, но мне просто задели слова, у них идеальная эталонная верстка. Сильно не буду придираться, и далее хотел бы показать, как это выглядит на мобильном. А Для этого я запущу терминал. Для того, чтобы проверить, как проект выглядит на мобильнике, заходим в корень проекта, открываем терминал. В данном случае я буду использовать vs код его встроенный терминал, и вводим команду npx-serve. Естественно, для этого должен быть установлен Node.js. После того, как все установилось, по этому адресу можем открыть в браузере проект. А если мы введем в телефоне в браузере вот этот адрес, мы откроем нашу верску в телефоне. При том измене, которое мы применим здесь в редакторе, также отразятся и в телефоне. Кстати говоря, в режиме мобильной версии Chrome и Firefox верска выглядит нормально, но как мне моя практика подсказывает, это отличается от реальности и лучше проверять все-таки в режиме NPX, либо же заливать проект на какой-нибудь тестовый сервер. Возможно, какой-то хостинг следует завести для этого и там проверять. В принципе, NPX с этим отлично справляется, и там более правильное представление, чем здесь. Давайте теперь посмотрим на исходный код. Для каждого этапа есть возможность скачать эталонный пример и его рассмотреть. Вот так он выглядит набор html, изображения, в том числе серединовая графика уже скачанная, шрифты, мне кажется они здесь ошибочные, я скачал версию для Windows, но здесь что-то делают шрифты для Ubuntu и в консоли также ошибки выскакивают. И CSS, CSS меня отдельно огорчил, конечно это тренировочный макет Известный факт, что CSS быстрее будет работать, если все будет в нем. Но для тренировки можно было бы их разбить по отдельным блокам. Допустим, CSS контакты, CSS технологии и так далее. И все это подключить в главный CSS. Это очень удобно, допустим, вы что-то написали, ту же самую форму и хотите сравнить ее с эталоном решением. И открываете вот такую вот портянку. Несколько тысяч строк. Пока вы найдете там это... Что вам нужно, чтобы посмотреть, как это сделано. Без единого комментария. Это плохо. Плюс, что еще мне не понравилось и не оправдало мои ожидания. Смотрите, пошаговое руководство по реализации... Проекта. Ну да, это можно назвать пошаговым руководством, но это такая банальщина. Подготовка, разметка, базовая стилизация. И я уверен, одно и то же написано ну, почти в каждом макете. Это очень банально. Роль старшего товарища. Исполнить прилагаемым руководством. Ну круто. Сделал разметку, подключи стили. Концепт, конце картинки все адаптирую. Да. Эталонное решение. Эталонное решение не содержит ни единого комментария, оно просто решает те так и только так, а почему в данном случае, допустим, здесь применили такой подход или другой, а здесь не объясняется, ведь одну и ту же задачу можно решить там разными способами, но я ожидал увидеть хотя бы несколько комментариев которые бы объясняли там, зачем, например, нам используют в данном месте авто и бифо. это, конечно, знаю, но, блин, это не стоит почти 5000. Реально. Я разочарован. Вы сможете сверить свое решение с образцом. Угу. наделать этих 5000 строчек. То, что тебе нужно сверить. И система автоматической проверки. У меня ее нет. Код ревью тестировщик в одном лице. Вы можете загрузить свой код на сервер. где это? полезных ссылках нету. Здесь нету. В скачанном архиве нету. Нету никакой автоматической проверки. По крайней мере, в моем макете планетария. Я в принципе, конечно, это сверстаю. Мне интересно попрактиковаться. Потом мне такие руки чешутся подключить JavaScript и все это проверить. И потом также я еще для практики это все перепишу на View. Я эти знания вкладываю в себя, мне это полезно. И плюс я сам планирую в следующем году Стать наставником по первого уровня а мне нравится объяснять и свои мысли излагать мне еще нужно в этом тренироваться тренироваться в целом не отдашь оба души что я столько денег заплатил на то не стоит но практика практика еще раз практика я бы посоветовал бы от себя скачать бесплатные макеты вот этих вот описаний вам за глаза хватит. Любой бесплатный макет, которых пруд прудил в интернете. А это не знаю. Плохо, очень плохо. Это не стоит 5000. Это было мое мнение. Спасибо всем за внимание. Пока.